Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня хочу затронуть очень важную тему. Стоит ли заходить на торги по банкротству, активы госкорпорации и другие торги в условиях кризиса? На самом деле, данная ниша торгов по банкротству, активы госкорпораций в моменты кризиса процветает. И у вас есть возможность присоединиться к этому росту. Почему? В условиях кризиса, да, в условиях пандемии, заводы останавливаются, компании банкротятся, их имущество выставляется на торги. И у вас, как у участников торгов, есть возможность приобрести любое имущество квартиры, автомобили, земельные участки, офисы и любое другое имущество дешевле рынка минимум на 30%. Вы не только помогаете себе, но вы помогаете тому бизнесу, который вы приобретаете, потому что вы даете им второй шанс. Заводы начинают работать, земельные участки не простаивают и так далее. Поэтому для вас это отличный шанс помочь себе и помочь бизнесу. Кроме того, не забывайте, что торги у нас проводятся онлайн прямо из дома. Вы сами понимаете, что вот последний кризис пандемии показал нам, что вы выживут те, кто работает через интернет. Вы можете покупать любое имущество дешевле рынка, находясь прямо дома или в любом другом месте из любого города покупать в Иркутске квартиру, которая находится в Санкт-Петербурге или в Москве. Эта схема работает. И еще один важный момент. В момент пандемии многие потеряли работу и сократили ваши доходы. Как раз таки торги по банкротству. Даже если у вас сейчас нет стартового капитала, вы можете начать работать как специалист по торгам. По сути, вы работаете как риэлтор, покупаете имущество дешевле рынка для инвесторов, зарабатывая на комиссии. Сумма комиссии составляет 100, 200, 300 тысяч рублей с одной сделки. Все, что вам нужно делать, только начать. Поэтому можно ли зарабатывать в кризис на торгах по банкротству и других торгах? Ответ однозначно да, можно. Я желаю вам удачи, друзья. Присоединяйтесь и действуйте. Все зависит только от вас.